Представляем Вашему вниманию журнал учета работ и ремонта системы СПЗ. Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожарной защиты служит для фиксации сведений о проведенных работах по техническому осмотру и ремонту пожарной защиты на предприятиях. В ходе технического обслуживания оценивается общее состояние системы пожарной защиты, пригодность к дальнейшей эксплуатации при необходимости осуществляется ремонт, Замена неисправных элементов или полная замена системы пожарной защиты. Информация о проведенных работах и ремонтах системы пожарной защиты фиксируется в журнале. Заполнять журнал очень просто. Над каждым столбиком указано, какие именно данные необходимо внести. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения, вы можете найти на нашем сайте euroservice.com